Всем привет, сейчас мы с вами приготовим чатни из слив, это из индийской кухни, для этого нам понадобится слива, лук красный, сахар, уксус яблочный, гвоздика, кардамон, корица палочка, имбирь молотый, перец красный острый, кориандр, соль и масло оливковое. Гвоздику и семена кардамона измельчаем в ступки. Разогреваем оливковое масло. Засыпаем кардамон и гвоздику. Перец семенами острый и буквально 30 секунд обжариваем. Добавляем сюда наш лук. Обжариваем 3 минуты. Далее добавляем наши сливы, корицу, молотый имбирь, соль, кориандр и яблочный уксус. Доводим нашу массу до кипения, убавляем огонь на минимум. И готовим до тех пор, пока не будет напоминать Максу, как у джема. Время готовки зависит от сочности слив. Наш соус готов. На вкус он сладко-остро-пряный. Используйте его для мяса или просто мажьте на хлеб. Приятного аппетита!